Привет, дорогие друзья! На связи Александр Андреянов с Малайзии, прекрасного города Куалумпура, и там, вот видите, стоят два красивых здания Петранасы, и пока мои детки с моей любимой супругой гуляют по замечательному парку, который находится в центре Куалумпура, я решил записать видео на тему «Где найти вдохновение для жизни?». И это видео я не просто так сейчас записываю, потому что периодически я нахожусь в такой ситуации, когда уже ну, все практически цели достигнуты, вот которые ближайшие, когда ну, уже все можно, вот о чем только ты мечтал, уже все начинает происходить. И все становится какой-то такой пресный, скучный, неинтересный. Где же взять вдохновение для жизни? И мне всегда помогает а, ручка-листочек. Если вы не знаете, чем заняться, если вы не знаете, где взять вдохновение, садитесь и пишите. Что значит «садитесь и пишите»? Значит, сядьте и начертите круг жизни, а, его еще называют а ну, в принципе, так и называют круг жизни. Я его даю самым первым базовым упражнением. Он есть в интернете, в моих э, видео. И этот круг жизни позволяет вам понять, где вы сейчас находитесь. То есть какая точка А у вас сейчас и куда стоит идти, то есть вы благодаря этому кругу жизни определите точку «Б». На самом деле это очень простое упражнение, оно базовое. И вы знаете, когда я сажусь и начинаю писать, все как-то в жизни начинает проясняться, какая-то радость начинает появляться. И Поверьте, даже у миллионеров, у миллиардеров бывает такое, что ну, все надоело, ну, вот наскучило, вообще просто, уже ничего не хочется делать. И, поверьте, этих людей вдохновляет их мечты, этих людей вдохновляет их желание, потому что в жизни смысла нет, и смысл в свою жизнь вносите только вы. Если вы решите стать супер успешным, популярным, знаменитым, известным человеком или внести в эту жизнь что-то новое, какую-то новую технологию, только от вас будет зависеть, сможете вы этого достичь или нет. То есть придумывайте свою жизнь и начинайте к ней идти, достигайте то, что вы придумали. Поэтому ручка, листочек ⁇ это спасение от всех, реально от всех депрессивных состояний и упражнения круг жизни, которые поможет вам выйти из любой ситуации. С вами был Александр Андреянов с прекрасного Куалумпура, Малайзия. Вот. Будьте счастливы, любите жизнь, любите себя, вдохновляйте себя сами. Кроме э, вас, э, никто не вдохновит вас на вашу прекрасную жизнь. Будьте счастливы. Пока-пока.